провела тест в Харькове, Харьковская область, Украине, Нас захватила оккупировала, оккупировала Крым, сделал тест, проголосовали, да, Крым, русский, все понятно. Журналист и всякое такой. Очень четко говорит на русском. И знаю, что теперь самое главное для них это правда. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайки, и мы правду узнаем. Пока!